Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем проходить Imperion Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. Давайте будем дальше проходить, доходить до телепорта. Этот коридорчик мы зачистили. Сейчас нам нужно попасть в комнату Седром. Здесь осталось только один коридорчик пройти, насколько я помню. Так, и наверное... Я сейчас возьму дробовик хм. Нормально Уже хорошо Давайте посмотрим, что у нас тут Тут у нас турелька Хорошо, минус тарелька, минус один спавнер. Здесь где-то в мою сторону робот шел. По правде говоря, совсем не понял, что произошло. А это уже понял. Так, замечательно. Еще один... Робот. <свист> Дверь скоро меня проклинать начнет. Здесь у нас топливо было. Так, теперь нужно искать спавнеры. Вот, есть один. буду сейчас больше использовать импульсную винтовку потому что патроны на нее у меня собираются так и там он вместо телепорта тоже видно где робот заспавнился его нам тоже нужно убрать как раз заодно и перезарядка пошла Так, это контрольный круг. Надеюсь, здесь уже будет чисто. Давайте вспомним, что у меня тут есть. Довольно много еды. Немножко покушаем. Так, мне жарко. Это не есть хорошо. Хорошо. По По-любому там сейчас что-то ждать будет. Так, он и Зирекс один вышел. Но... Да ты еще жив. А ну. Так, жизни у меня не особо много. Два Зирекса умерло. Фух, я побежал восстанавливаться. Я на месте. Давайте соберем все, что есть у нас интересное у солдат Зиракса. Так, набор улучшений. Ой, ай-яй-яй. Так, он будет сюда подходить? А ну. И еще разок. Ай, там еще один. Страшно, да как. Да, все же убили. так я сразу дверь закрою заберем давайте все вещи и сейчас сразу я покажу вам что я забыл не знаю что то я не особо помню чтобы это э, в кадрах было видно так немножко покушаем я там в том коридоре забыл уничтожить один спавнер вот он Здесь по возвращению спокойно меня мог ждать какой-то нежданчик. Главное, чтобы его сейчас уничтожить. Я видел здесь труп лежал. Возможно, этого Зиракса даже прибил. Хорошо. Вон у нас есть спавнер. как же с тобой она по факту даже как-то не сопротивлялась возьмем дробовик вот у нас еще один спавнер есть нужно проверить другие места так туда я пока идти не хочу Здесь я заметил, есть ящики с боеприпасами. Давайте посмотрим, что тут есть. Заряд бура. Взрывчатка. Это уже что-то. Я, правда, еще ни разу в империоне взрывчаткой не пользовался. Надеюсь, это красиво. Это, кажется, больше похоже на кладовку, но похоже на этот речах на стене. Ну, по факту то, что мы ищем. Так, радует то, что здесь уже нету никаких опасных нам вещей. Давайте активируем. Commander, похоже данные хранятся в удаленном месте. Кажется, что этот мейнфрейм подключен к этому месту через другой телепорт. Нам нужно найти того другого телепорта и использовать его. я тебя понял. Так, а это что? Что у нас тут есть? Штурмовая винтовка Epic. Малый оптотронный мост Золотой слиток Ну давайте попробуем пострелять Итак, давайте сразу Сохранимся Так, сейчас по факту Так, а ну А, это второй штурмовой дробовик я что-то подумал, винтовка. Ну да ладно, не суть, важно. Два эпических дробовика, это уже очень даже хорошо. Давайте я оружие пока сюда выкладу. Так, покушаем. Так как у нас эпическое оружие здесь, насколько я знаю, совсем не ремонтируется, то запас нам понадобится теперь похоже нужно возвращаться и идти в другой проход и э -э зачищать все там ну, можно немножко и пробежаться как раз по пути зайдем восстановим здоровье. Так вот сюда кстати кроватка есть так что-то там уже рычит страшно. Так, эта дверь у нас куда ведет? Эй, я вас понял. Там еще и две турели. Так, а собачек здесь нету. Так, вижу робота. Не вижу уже робота. Так, вот и песик бежит. Вот и второй песик бежит. Давай, подбегай. Ну, я буду собирать пока только мясо. Вот эту штуку я хочу убрать. Так, ладно, еще один спавнер. Ай-яй-яй! Тогда будем убирать отсюда. Так а откуда? А, вот есть турелька. Хм, патроны закончились. у нас есть в роботе. Так, вот еще одна турелька. Это хорошо. Он еще турелька. Хм. Знаете, наверное, в следующий раз, когда леч... пойду лечиться, наверное, я дойду до телепорта с которого мы пришли и оставлю какое-то оружие на случай что если меня убьют мне хоть не придется с голыми руками воевать масс собачки довольно таки легко дохнут так, аварийный паек а. что у нас тут лазерный пистолет так, хочу с этой штукой побродить. Он а наверху видно турельку. Интересно, оно ему хоть урон наносит? Да, что-то там дамажит. Патронов на него не особо много. Используется для перезарядки ружья. А для какого? Не написано. Да, я-то думал, что у меня на этот пистолет много патронов будет. Так, он еще турелька. Это хорошо. Продвигаемся мы довольно уверенно. Снайперская винтовка К2. Беру. так он Зиракс есть да и наверное побежал я уже лечиться давайте пойдем с вами патронов у меня так хватает А с патронами наверное больше всего я за них не переживаю Возвращаюсь наверх, сейчас оставлю кое-какое оружие, по-любому дробовик оставим. Так, дробовик, лазерная винтовка, давайте возьмем. Это я оставлю. Так, патроны заберу. Что здесь такое более всего ненужное? Нет, взрывчатку я оставлю Дробовик заберу, половину патронов Так, у меня есть бинты Это хорошо Знаете, пожалуй, лазерную винтовку я тоже оставлю Пускай будет Так, немножко покушаем Лазерная винтовка пускай будет. В ней патроны есть. Соточка мне Хватит для того, чтобы добраться к нужному месту. Так, теперь нужно смотреть, не, пропусти... не пропустил ли я чего. Потому что не хочу пропустить спавнер, с которого потом придет моя смерть. Так, ну, пожалуй... Сухпа, я заберу. Вот смотрите, я сюда пришел совсем без еды. Так, давайте так посмотрим. Чисто. А теперь у меня еды полные карманы. Был бы еще холодильник рядом, было бы совсем круто. Он один спавнер. А он и Зиракс. Так, 14 уровень получил. Это хорошо. Здесь есть еще один спавнер. И похоже там есть еще один спавнер. Так, вот эту штуку. Да, я проверял. колбаса. Так, наверху мы ничего не пропускаем. Тут у нас песики. Берем с дробовичка их будем упрощать. Так, это есть. Минус павнер, и на меня сверху смотрит еще одна турелька. Ну, привет. Так, теперь собираем мясо. Знаете, я так замечаю, что ходить охотиться на Зираксов это довольно выгодно. Так, турелей здесь неожиданных больше вроде бы нет, а ну, ай-яй-яй, что у меня тут есть, ой да, бинты хотя бы, это уже хорошо убил не убил убил так ногам можно полутать набор лучше не дробовик нет мне пока не нужно нет пока мужик хм, хорошо минус павнер Так, он турелька на меня смотрит. Раз. Два. Три. Ну, снайперская винтовка вещь хорошая. Он наверху еще ездит, робот. А ну так... Ай-яй-яй-яй-яй! Вот настало время для лазерной винтовки. Там мы все забираем. Раз, два, три. И... Все. Минус машинка. Здесь я забрал все. Вроде бы спавнеров нигде не видно Вот видно Турельку, давайте Это я уберу Штурмовая вин... Штурмовой дробовик Импульсная пушка Снайперская винтовка Четыре попадания хватает, чтобы уничтожить турельку Аварийный паёк Что тут еще есть? Я так понимаю, теперь сюда и можно туда выбраться. И пожалуй возьму я сейчас дробовик. Кушать опять хочется. Импульсная винтовка. Ну, наверное, пускай будет. Опять сухпай. Опять сухпай. Что у нас тут? О, кстати, да, броня у меня уже скоро поломается. Так, тут у нас как бы чисто. И как обычно, патронов у меня нет. А ну. Раз. И два. Что-то я совсем неаккуратно сюда выпрыгнул. Хм, кстати, можно было и сразу туда зайти. Вот что я еще хотел в эти дверки зайти. А ну перезаряжайся. Так, турельки здесь стоят Стоят, конечно Спавнеры здесь есть? Конечно, есть И раз, и два Забираем все, что тут есть. М -м. Так, хорошо. Можно теперь уже бежать в тот телепорт. Блин, машинка, ты меня испугала. И получается вот где? Вот наверху можно нажать рычаг. Давайте нажмем у нас открывается телепорт и давайте перед ним сохранимся ну что, поехали похоже, эта станция уже потерпела поражение найдите главный переключатель доступа и потяните за него, чтобы высвободить информацию ну хорошо, пошли зачищать территорию Так, он у нас уже... Некоторые роботы ждут. Так, прячемся. Так, значит, мы сейчас, как вы видите, в воздухе находимся. Это если я сейчас подохну, то это будет означать, что мне придется начинать все заново. Так, вот робот подъехал к нам вплотную. Убираем его Так вот еще один робот Хочет подъехать М -м, Давайте подождем Рисковать я сейчас особо не хочу Как-то так Так получается Вон еще одного робота Вижу И еще одно. Насколько я помню, если я обратно прыгну в телепорт... Фух! Нет, возвращайся обратно. А то с 29, с 29 хп я тут точно не выживу. Итак, мы появились в самом начале здания. Как раз здесь у нас есть эх, восстановлялка. И получается, нам нужно бежать в эту сторону. Наверное, запасы дроби я заберу, потому что у меня их осталось довольно-таки мало. Вот так. Давайте лишнее сбросим импульсная ну и импульсную половину патронов оставим лазерную винтовку тоже сбросим компоненты всякие оставим даже как-то вот так все хорошо Так, штурмовой дробовик, а дроби у меня почему-то больше не стало. А, теперь стало. Так, вроде бы в эту сторону бежал. Что самое главное, нужно не забывать, что здесь есть дверь, которая сразу ведет нас к телепорту. Ну, вот это, чтобы не оббегать. Так, и вот наш телепорт. Опять сохранимся. И, наверное, пойдем опять. Вот что меня радует, то что здесь уже кое-какие роботы стоят. Я их могу в лицо на... Нафоршировать дробью. Так, раз что-то забрали, два. Так, вроде бы роботов здесь больше нету. Но я в этом не уверен. Так, что у нас там с турелями? Турели вроде бы как здесь нету. Нет, вон есть турель. Фух, турелька это какая-то совсем злая. Так, где у нас тут еще турельки есть? Турелей тут нету. Тут турелей, как бы, тоже нету. Так, сейчас самое главное, наверное, спавнеры убрать. Это у нас э, медстанция. Ну, а, наверное, она мне сейчас ничем не поможет. Так, что у нас с этой стороны? Главное, чтобы турель никакая не попалась. Вот спавнер. Так, надеюсь со спавнерами все. Так, это уже очень хорошо. робот так здесь еще роботы по идее должны быть давайте заюзаем последний бинт так сухпай нам и здоровье тоже добавляет ладно пока этим перебьюсь Так, надеюсь, наверху здесь нету нигде никаких спавнеров. А то я знаю, могут спрятать. Уже один находил подобный. А ну. Так, наверное, здесь где-то через дыру пробью. Так, скамейка, нет доступа. Хм. Так, он ползает роботы. Так, давайте посмотрим, как взрывчатку активировать. Хм. Стремно как-то. Минус робот. куда то убежал но это не все там по-любому еще есть какой-то так а если мы здесь дыру сделаем что-то не особо оно хочет так здесь есть такой охранной дрон Это все что ли? Э, Что-то мне не особо-то верится. Пожалуй, давайте попробуем дрон какой-то запустить. И без дрона можно разобраться. Так, хорошо. Там есть еще один робот. И стекло как-то особо ломаться не хочет. Теперь вопрос, как мне того робота убрать. Ну, как-то так. Там что еще? Есть. Ну, как вижу, да. Убили в пятку, получается. Восстанавливаю до 250 единиц здоровья. О, это уже что-то. Так, вот вижу опасность. Хм. Так, где там что-то там еще есть? Спавнеры главное поубирать. И турели. Так, вроде бы как бы чисто. Ну, вроде бы как бы. Хм, Что-то я уже не уверен стал. Нужно проверить более качественно. Так, эта сторона более-менее зачищена. Так, пока я ничего нажимать не стану. То я помню, что хотел залутать это место, но не успел, потому что нажал рычаг. Так что сначала посоветую все залутать, а потом уже м -м, проходить дальше квест. Так, что у нас тут? Ничего интересного. Тут тоже. Еще один лазерный пистолет. Ну, в целом... В целом я захватил уже. Так что в этих столиках золотые монеты... Здесь я походу проверял. Ну, дорогие друзья, пожалуй, на сегодня я уже буду заканчивать. Продолжим уже в следующий раз. Ну, спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем спасибо за внимание. До встречи.